Приехав в Талин впервые многие замечают, что время за стенами средневекового города как будто останавливается и даже воздух пронизан историей. Со смотровых площадок открываются великолепные виды на шпили соборов и ратуши. На черепичные крыши домов с печными трубами, Впервые упоминания об этом источнике питьевой воды датируются в 1375 году. Собственно, от него происходит и название улицы. В переводе с эстонского оно будет звучать как «Колодезная». Вечеринка учета Ратаскаеву, 16. Один из домов старого Талина по улице Ратаскаеву выделяется среди прочих тем, что одно окно этого дома навечно задернуто занавеской. На самом деле окно не настоящее, оно нарисовано на фасаде здания для того, чтобы скрыть то, что однажды здесь случилось. Несколько столетий назад в этом доме жил молодой человек, Большой любитель празднеств и роскоши. Частенько он оказывался без средств к существованию и даже помышлял о смертоубийстве. Однажды вечером к нему пришел богато одетый незнакомец, пожелавший снять до утра комнату, чтобы устроить там вечеринку. Хозяин не смог ему отказать. Незнакомец предложил хорошую цену и дорогие угощения. Когда стемнело, у дома одна за другой начали останавливаться роскошные кареты. В доме заиграла громкая музыка. Веселье продолжалось до утра. Как только пропел первый петух, все смолкло. Гости в спешке начали покидать дом. Карету уносили их прочь. Жизнь таллинских палачей была более чем суровой. Палачу и его семье было запрещено посещать церковь, а его детям учиться в школе. Палачи также, как и самоубийц, хоронили за пределами кладбища.